Всем привет! Сегодня в наших планах поездка на южный берег Крыма. Посещение Воронцовского и реводийского дворцов. По дороге заедем на на гнездо. Как говорят народе, кто не видел ласточки на гнездо, тот и в Крыму не был. Для того, чтобы добраться на своем автомобиле до Воронцовского дворца, из Судака нам пришлось проехать по серпантинной трассе R29, переходящей после Алушты в Южнобережное шоссе. Доехав до поселка Кориис, свернули по указателю в сторону Севастопольского шоссе и далее по нему до Алупт. На всем пути по побережью встречаются прекрасные панорамы гор, моря и мысов. Просто невозможно удержаться от соблазна, остановиться и сделать фото. Но у нас мало времени. Весь путь в 132 километра по времени занял около 3 часов. Передвигаясь по незнакомой местности, мы обычно пользуемся Navitel-навигатором, так как для основных его функций он не требует наличия интернета. Но нужно отметить, что крымские карты Navitel -а пока еще далеки от действительности, поэтому нужно всегда включать здравый смысл и сверяться с указателями на дороге. Добравшись до Лубки, встали на платную парковку возле памятника Ленину на улице Калинина. Стоимость ее 300 рублей без лимита по времени. Мы приехали в Воронцовский дворец. Воронцовский дворец – самый красивый дворцовый ансамбль Крыма. При Воронцовском дворце находится парк, памятник садового паркового искусства. Погулять по парку можно абсолютно бесплатно, а вот вход в парадные залы главного корпуса Воронцовского дворца платный. Это парадные залы дворца. 300 рублей для взрослых, 70 для детей и 150 для пенсионеров. А это не одна касса, это одна Для осмотра туристами сейчас открыто 8 залов. Среди них личный кабинет графа Воронцова, китайский кабинет, оформленный в восточном стиле, вестибюль с портретами семейства Воронцовых, голубая гостиная с богатой лепниной в виде бутонов роз, ситцевая комната с оригинальной мебелью 19 века, столовая, оранжерея, представленная всеми видами экзотических растений, и бильярдная комната. E trebarere pecla de vo care raz si raz diri stabil. Ba deste pro în juda va brai sau mai timp Cre put con A în и в что он станет поправным сомнением армии ситами и женщин, в цели Строился дворец 20 лет с 1828 по 1848 годы. Как летняя резиденция видного государственного деятеля России генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова по проекту архитектора Эдварда Блора, который, кстати, в Алубку не приезжал, но был хорошо осведомлен о рельефе местности. При строительстве столь грандиозного сооружения использовался в основном труд оброчных крепостных из Владимирской и Московской губернии. Постройки постройке привлекались потомственные каменотесы и камнерезы, имевшие опыт строительства и рельефной отделки белокаменных соборов. Все работы произвелись вручную, примитивными инструментами. До Октябрьской революции Воронцовский дворец принадлежал трем поколениям семьи Воронцовых. После прихода советской власти дворец был национализирован. В середине 1921 года Воронцовский дворец открылся как музей. В годы Великой Отечественной войны эвакуировать экспонаты музея из Алубки, как, впрочем, и из многих других музеев Крыма, не успели. Дважды музей подвергался угрозе разрушения, и оба раза спасал его старший научный сотрудник музея Чеколдин. Но немцы все же вывезли весомую часть художественных ценностей. Из них 537 произведений живописи и графики. И лишь небольшую часть картин удалось разыскать после войны и вернуть во дворец. В феврале 1945 года, во время Ялтинской конференции, Воронцовский дворец стал резиденцией английской делегации во главе с Уинстоном Черчиллем. С 1945 по 1955 годы он использовался в качестве государственной дачи. А с 1956 года по решению правительства в дворце вновь стал функционировать музей. С 1990 года – Алубкинский дворцово-парковый музей-заповедник. сейчас тайными тропами проникнем куда-нибудь Графьевские подвалы Пришли Не знаю А, это это Пипельница. Да, вот, да, да. да. да. вот это да. Вот это да. Вот это да. Круто мы вышли. Еще пойдем погуляем. Да, О. Да. Пока не вышли. А вот это вот катер Это не Вот, бери вот так. Вот видишь Нет, чтобы А вот это вот так. Погуляв еще немного по парку и сувенирным лавкам, двигаемся в Газпро на ласточке на гнездо. Класточки на гнездо, расположенный на отвесной 40-метровой аврориной скале мыса Айтадор, стал своеобразной эмблемой южного берега Крыма. Посетить его стремится каждый турист, отдыхающий в Крыму. Не изменяем данной традиции и мы. Чтобы пройти к замку, нужно преодолеть 1200 ступенек вниз по склону и дальше по мостику. Встречные люди поднимаются на последнем дыхании. Первое строение на этом месте появилось во второй половине 19 века в деревянном исполнении. Построено оно было для некого отставного генерала русско-турецкой войны 1877-1878 годах. Первоначальный ее вид запечатлен на полотнах известных художников, варинистов Айвазовского, Лагория, Боголюбова, а также на фотографиях того времени. Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач Тобин, служивший в Ливадийском дворце. О нем также осталось очень мало сведений. После его смерти домиком некоторое время владела вдова, которая продала участок московской купчихи Рахманиной. Та снесла старое здание, и в скором времени появился деревянный замок, названный ею «Ласточкино гнездо». С ласточки на гнезда» открывается вид на Ялту, Ялтинскую бухту, и не аюдак. На соседней скале находится нависшая над пропастью площадка Капитанский мостик. У подножия замка застыла скала Парус, от которой установлена скульптура орла. Свой нынешний вид ласточки на гнездо получила благодаря русскому нефтепромышленнику Штейнгелю, племяннику известного строителя российских железных дорог барона Рудольфа Штейнгеля, который любил отдыхать в Крыму. Штейнгель приобрел на Аврориной скале данный участок и решил построить там романтический замок, который напоминает средневековое сооружение на берегах Рейна. Проект нового дома в 1911 году был заказан инженеру и скульптору Леониду Шервуду, сыну архитектора Владимира Шервуда. Старое деревянное здание было снесено и уже в 1912 году на его месте стоял оригинальный готический замок. Задуманная архитектором ступенчатая композиция исходила из малых размеров участка. Здание 12-метровой высоты располагалось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров. Рядом со зданием был разбит сад. В годы Гражданской войны ласточки на гнездо было заброшено. В конце 1920 года после установления на полуострове советской власти все бывшие частные владения были переданы в Главного управления совхозами Крыма. В 1927 году в Крыму произошло сильное землетрясение. В скале под замком образовалась глубокая косая трещина. Часть скалы вместе с садом обрушилась в море, а обзорная площадка нависла над пропастью. Однако само здание практически не пострадало. В 1930-е годы здесь находился читальный зал местного дома отдыха «Жемчужина». Но вскоре сооружение признали аварийным и закрыли. Восстановление началось уже в конце 1960-х годов. Скала была укреплена, под основание замка подведена железобетонная плита, а сам он отреставрирован. Здание становится узнаваемым символом Крыма. В 2013 году в плите-фундаменте были обнаружены трещины, и осенью посещение замка было приостановлено для проведения работ по реконструкции и укреплению скалы. В октябре 2015 года правительством принято постановление об отнесении «Ласточкиного гнезда» к объектам культурного наследия федерального значения. В настоящее время замок находится в аварийном состоянии и закрыт для посещения, в ожидании ремонтных работ. Что ж, будет повод вернуться сюда снова, а пока мы едем в Ливанию, где нас ждет бывшая южная резиденция российских императоров Ливадийский дворец. Ливадийский дворец. Почему-то мы с выхода... монеты на память Николая Александры Екатерина. Зайди, не мешай. Да, последнего русского императора Николая II. Строился он по проекту Ялтинского архитектора Николая Петровича Красного в стиле итальянского возрождения из крымского белого камня. Это его природный цвет. Камень добывается недалеко от Севастополя. Когда дворец был готов, царь семья стало сюда приезжать на отдых. Постоянно они здесь живы ни не жили. Советские годы много лет в Леводинском дворце был санаторий до войны и в послевоенное время. В период Великой Отечественной войны дворец не пострадал, не был разрушен фашистами, хотя в Крыму два с половиной года была оккупация. В 1945 году в Бливадинском дворце проходила Дявольская конференция глав правительств трех союзных держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Музей был открыт только в 1974 году к празднованию 30-летия победы. Вы сначала посмотрите первый этаж бывшие парадные комнаты, а потом второй этаж, бывшие жилые комнаты. Если она. Парадный вестибюль украшен колоннами и украшен лепкой. Конференции. В креслах сидели Иосиф Виссарионович Сталин, президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинсон Черчилль. Вянсинская конференция проходила в Леводительском дворце с 4 по 11 февраля 1945 года в самом большом зале Вашбат. С этой стороны можно отсюда, пожалуйста. Витрина, как видите, и столбиком. У столбика Помещение Левадинского дворца. Оно называется Белый Зал. Это в прошлом императорская парадная столовая. Здесь проходили приемы, обеды, балы. Царская семья иногда в Белом Зале принимала до 150 гостей. Площадь белого зала 218 квадратных метров. Высота его 8 метров. С одной стороны белый зал украшен камином. С другой стороны он украшен скульптурой Пенелопы. По древней греческой мифологии Пенелопа это жена Алексея. В белом зале висит парадный портрет в северном Си... дворце графа Юсупова в небольшом местечке Канилис. Это поселок между Ялтой и Олупкой. Дворец сохранился, но в нем нет музея. Английская делегация располагалась в городе Алубки в бывшем летнем дворце графа Воронцова. Дворец тоже сохранился. Музей в Воронцовском дворце в Алубке работает, туда есть специальная отдельная экскурсия. В 1945 году каждый день из кориза и из советской советская английская делегации приезжали в Ливадию и в Белом зале дворца проходили все заседания Ялтинской конференции. Находится остров Мурамо. На этом острове работают знаменитые венецианские стеклодувы. Они выполнили эту люстру из белого, голубого, розового венецианского стекла. Когда люстра была готова, ее привезли на корабле из Италии в Ялтинский морской порт. Оттуда доставили в Ливадийский дворец? Повесили именно в этой комнате, и вот она перед вами. Электричество было проведено во дворец сразу, как только его построили. С позолоченной розы большое подлинное зеркало дворца в раме из красного дерева. Рядом два шкафчика, тоже из красного дерева. Декоративные подборовые базы, часы из позолоченной бронзы и камин из итальянского белого мрамора. Все сохранилось. Сохранился стол, за которым когда-то сидел Николай II, и стул. Именно так они стояли в этой комнате. Николай сидел спиной как мы. Напротив стола стояли мягкие кресла, которые садились те, кто приезжал к императору с там И еще в этой комнате был широкий диван по вот у этой стены. В ревористском дворце парадных комнат было только пять. Самым большим был белый зал, но и остальные комнаты были достаточно просторные. Вы посмотрели все пять парадных комнат. В этой последней парадной комнате была бильярдная. Бильярдный стол стоял в центре. Мужчины здесь играли на бильярде бильярный стол до наших дней не дошел. Дошла вот эта мебель. Она 45 пятого года. С момента постройки дворца дошли высокие панели из полированного каштана. Дошел потолок и когда мы на него смотрим, нам вначале кажется, что он деревянный. Это не дерево. Это имитация. На потолке под деревом Масляными красками расписано по две машины. И сохранился высокий камин из редкого светло-розового брамора. В центре камина сделаны как бы рыцарские щиты с инициалами Николая Франки. у нас специально работает музейная фотография. Музейная фотография в любом месте, где вы заходите, в центре дворика вас сфотографирует. Вот это образцы фотографий. Вы свою фотографию получите сразу во дворце в конце Да, который я показала в Белом саде. Там была подлинная газета 1945 -го года, а это копия этой газеты. Вот и тут сколько. Эти газеты для нашего музея печатает Севастополь. Газета стоит 100 рублей. Несмотря на то, что это копия, в настоящее время это редкая газета, которую можно купить вот просто и посмотрите на тот внутренний дворик дворца, где в центре в 45 году последний раз фотографировались на память Сталин, Рузвельт и Черчилль. Фотограф работал вот в той галереи. Вот оттуда была сделана эта фотография в 45 году. А сам дворик был выполнен намного раньше. Дворик был выполнен тогда, когда строился дворец. Мы с вами подошли к еще одному, тоже внутреннему, маленькому, нарядному дворику. Он называется Арабский дворик. У этого дворика такое название, потому что. Восточный о а работах русских мастеров Итальянский дворик выполнялся для прогулок царской семьи У арабского дворика было другое назначение. к тому, каким Николай был жив. Он был утощал и высокий человек. Просто Николай был нет, а вот. В этот бонец, царские семья, приезжали четыре раза, но они не разу. Ладную погоду. Второй раз осенью 913-го. Висит портрет отца Николая II, следующего русского императора Александра Третьего. Все русские императоры, включая Николая II, были романовы. Это была большая династия, которая находилась в этой истории в истории. Камин, зеркало и две этажерки. Раньше у стен стояли шкафы для одежды. В центре стоял круглый стол и мягкие кресла, а вот здесь стояли рядом две бронзовые кровати. Бронза была покрыта позолотой, и казалось, что стоит. Золотая кровать. Но, к сожалению, на втором этаже подлинной мебели сохранилось немного. Все, что сохранилось, я покажу. Хорошо сохранились фотографии. Вот эта комната самая небольшая. По своим размерам она всегда была такой размеры комнат, их последовательность, планировка, это все сохранилось. В этой комнате была библиотека. Семья Николая здесь не читала, не работала, а только выбирала книги. Читать они шли к морю, или в парк, или в свои комнаты, поэтому само помещение библиотеки не стали делать особо большим. Книг мало дошло до наших дней, но дошли книжный вес Вот они перед вами. На Я хочу вам показать очень интересную вещь или изделие, как правильно сказать. Перед вами подзорная труба Леварийского дворца. Вот до наших дней много изделий не дошло, но именно подзорная труба как раз сохранилась. Она была здесь даже тогда, когда здесь был санаторий, а сейчас она в нашем музее. Принимали гостей. Но бывали такие дни, когда во дворце гостей не было. Когда гостей не было, семья Николая кушала вот в этой столовой на втором этаже. Она была не такая большая. Сохранились панели из красного дерева. В них с одной стороны вписались зеркало и камин. С другой стороны вписался в ухе. Это последняя комната, которую мы осматриваем на втором этаже. Подходите ко мне поближе, пожалуйста, чтобы вся наша группа вошла. Раньше это была детская классная комната, поэтому здесь стоит классная школьная доска. Царские дети не ходили в учебные заведения. С ними занимались дома приглашенные преподаватели. В этой комнате висит хорошая фотография всей царской семьи. Вот она была выполнена в 12-м году. Николай II Дашу дома часто ходил в военной форме. С ранней юности он очень уважал бояных. Сам был в звании полковника. Александра Федоровна рядом с Николаем, а дети потом. В России у царской дочери был особый титул «Великая мишна». Обратите внимание на то, что девочки почти одинаково одеты, в этой одинаковой одежде был их особый стиль. И телефоны были во дворце, и радио было. Но самое большое вето было, был лифт, потому что в начале 20 века Россия электрические лифты еще не выпускала. Она покупала их за границей, и они были очень дорогие. Но для царского дворца в Невадии электрический лифт купили в первый год, когда дворец был построен, в 1911 году. Купили его в Германии, перевели шахта на лифтах, как я подгудли, она маленькая, но его могло войти только вечером. вечера. Лишь подниматься с первого этажа, останавливаясь на каждом этаже, на втором, здесь просто было бы идти, на третьем, на третьем, что за Ракеи, Николай размещал в этом коридоре. В дворце много коридоров, но только этот один имел название. Он назывался Охотничий коридор. На этом мы заканчиваем осмотр музея, и я сама провожаю вас в вы обойдете дворец вокруг, и выйдете туда, где вы покупали билеты. И как вы к нам пришли, так уже дальше от нас сами. Вы идете по своим делам. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста. Кто все хорошо посмотрел, до свидания. По любому я могу идти вниз, по дублю,